Справа синее воскресенье, слева красный Петр и Павел. Подхожу к иконам, кланяюсь, и вот между налоями полосатый кот. Насчет котов нет никаких правил. Собакам, например, нельзя, а о кошках в писании молчок. И у кота в глазах следующее: дурачок. Чего ты маешься? Зачем нагибаешься? Чего машешь рукой? Кто ты вообще такой? Как я уже говорил, про котов нет закона, и, конечно, кот не совсем икона, природа его слишком проста, но поцеловать захотелось кота.